В настоящее время в мире не существует ни одного лекарственного препарата, эффективного для терапии GM2 ганглиазидозов. Ганглиозидозы GM2 – это не одна легковесная болячка, это группа из трех родственных генетических заболеваний. Данное прогрессирующее нейродегенеративное нарушение в классической инфантильной форме обычно приводит к смерти в возрасте 2-3 лет. Оно развивается в результате дефицита или недостаточной активности фермента, необходимого для метаболизма ганглиазидозов. Это такой фермент, который присутствует в нормальном ну, в нормальном состоянии у человека и животных, и который отвечает за расщепление определенного субстрата, который называется джин 2 ганглиозид Если этого фермента нет, то расщепление не происходит, этот субстрат накапливается в клетках и преимущественно в нервных клетках. Из-за этого происходит нейродегенерация, то есть нервные клетки умирают, и у человека развивается... Ну, инвалидность. Разработка генового препарата нацелена на заболевания, которые возникают из-за дефицита фермента, что приводит к разрушению нервных клеток. Вследствие этого развивается нейродегенерация и нейровоспаление. Особенность заключается в том, что старт болезни может наступить как при рождении, так и в подростковом и взрослом возрасте. Есть три фенотипа, которые отличаются тяжестью заболевания и возрастом начала. Это зависит от остаточной активности фермента. То есть фермент может вообще не быть, может быть немножко быть, может недостаточно быть, допустим, и из-за этого человек, в принципе, может развиваться нормально до определенного возраста, а потом уже может начать. Над разработкой генного препарата для лечения GM2 ганглиазидозов Алисы Шеймарданова работает уже четвертый год. В результате реализации проекта может быть разработан первый в мире препарат, который позволит остановить прогрессирование заболевания. На сегодняшний день показана функциональность генетической кассеты, используемой для создания генного препарата на клеточных культурах и мелких лабораторных животных. После получения этих результатов был улучшен дизайн генового препарата и разработан новый вектор на основе вируса 9 серотипа. Это специальные вирусные векторы для доставки генов. Рассмотрим на примере. У человека мутантный ген, ему не хватает здорового продукта этого гена. Поэтому в аденоцированный вирусный вектор вставляют ген вот этого недостающего белка или гены. В нашем случае два гена отвечают за, за продукцию белка. И вводят либо внутривенно, либо интратекально прямо в спинномозговую жидкость. И этот вирус, он попадает в клетки. Но вирус он специальный, модифицированный, то есть он не приводит к иммунному ответу, к любым побочным эффектам. Он просто доставляет а, трансген. Далее в клетки организма попадает этот ген, они начинают синтезировать недостающий фермент, вследствие чего он расщепляет субстрат GM2-ганглиозид. Из-за этого процесса клетки очищаются и сам человек может излечиться, или, по крайней мере, заболевание может приостановить свое активное воздействие на организм человека. Однако данный препарат можно вводить не чаще, чем раз в полгода или год, в зависимости от ситуации. Мы планируем сделать пилотные доклинические исследования на крупных лабораторных животных. То есть мы уже разработали... Uh, генный препарат, мы хотим протестировать это на животных. Uh -huh. То есть ввести интертекально и посмотреть, насколько эффективно, функционально это все будет. По словам Алисы шеймарданова недавно общими усилиями было получено два патента на изобретение Российской Федерации. Также результаты исследования были представлены на международной конференции, организованной Европейским обществом клинических исследований, которое в этом году проводилась в Италии. Карина Саяхова, Универньюз.